Всех приветствуем. Сегодня у нас пятница, 13-й, ский 13 этот обзор будет. Вот, вот. Не зря э, это, ж, просьбу выложили. Вот, Ну и на следующий день вентилятор разгорел. Ну, в принципе, можно, конечно, помогать его там, это самое, починить. Но опять же, опасно. Сейчас холодно, у нас вода мерзнет, трубы надо чтобы оно было тепло, регулярно и надежно, ну все-таки лучше новый, ну вот как раз помощи попросили финансовой, вот купили ну, вентилятор, теплоинтеллятор, потому что иначе не за что было покупать, ну да, вот, ну и вот тупо решили. не за что было бы, вот. а он крайне нужен, потому что без обогрева дополнительного, кроме печки, у нас не это самое, не получается. Были уже случаи, когда перемерзала вода. Это очень, это очень неприятно. Вот. Ну, Один... Когда вода, это просто хреново, потому что ее неоткуда брать. А бывало, когда и канализация. Ну, в смысле, вот. э, водопровод. Ну, да. Не туалет наш, у нас туалета нет внутри. Ну, у нас слив есть, раковина, раковина и слив, ванна. Да. Вот. Это, и он... это хреново, потому что надо морочиться тогда с тазиками. Кроме того, что у нас и так не особо удобно, да? Вот. И, в общем, был один год, когда замерзла и вода. Одинаковая. Вот. И причем почти в начале зимы, к сожалению, и до самой весны, до самого тепла была вот такая хрень, что надо было бегать за этими. В общем, этого нельзя допускать ни в коем случае. Вот. Ну, а хата у нас не особо... Не особо благоустроена, не особо теплая, дырявая. В общем, благодарим, превеликий поклон всем, кто помогал. Да. Анбоксинг вентилятора. Благодарим всех за финансовую Еще надо, надо бы, чтобы помогали, потому что, к сожалению, уголек расходуется быстро, стоит конкретно электричество. К сожалению, мы оплачиваем, потому что бодаться и сидеть без электричества больше не хочется Вот, А еще и намекают там, что тарифы Поднялись Вот И при этом э, На условии ЖКХ И при этом э, официально в, Ну, как это, подожди, кстати В республике это или только у ну, да. нас? Наверное, в республике Вода да, да. бесплатная у нас считается Вода, в мусора это, это один же шаг уже шоп, А отчет электричество не считать Бесплатное Лизится. так вот он вертикальчик как он горизонтального профиля. Ну, потому что загорел который вертикальный вот и решили вот чем относительно недавно покупали такой же и вот теперь и нам пришлось магазин мир техники город снежное гарантия 12 месяцев вы представляете на тепловентилятор цена 1250 ре вообще смешно получается. Ну какой Поспокина. паспорт материальный. Руководство по эксплуатации. Сетная политурка. Путугац, вот это самое. Так, ну где что-то, так сказать. Мадаинсин где? Мадаин в чем? Так, производитель forte Групп. Ну понятно. National High-Tech Industrial Development Zone Ningbo City. Жень Женьянь провинция Чайна национальная э, индустриальная зона какая-то ну да уже почти открытым текстом, что это промзона чего-то, ну мира нашего попала на бытия. Импор... Так, адрес импортер Вола... Волгоградская область еще второй Ростовская Ростов на Дону. Ну вот она на самом ну, деле. Вот Ростовский этот. Сейчас, да, сейчас где этот скрывается самый. этот самый э -э контора? Завод может быть где-то в Китае там под землей. А контора управляющая вот она. Так, так ну понятно, эксплуатация все больше ничего не м. не накрывать. Так, шо тут мордашка у него шевелится? Ну, наверное, блин. должна, но что-то ни хрена. А, может блокировка какая-то. что Мануал надо читать, блин. Может сдвинуть или раздвинуть, как на принтере. Ах. Попробую двумя руками сразу. Ну, сейчас поклацаем основные эти самые. Ну, вот вентилятор. Одна спираль, две спирали. И выключить. Это терморегуляция. Так, ну. Что, давай включим. Ну, да, мощность 2, 2 киловатта. Угу. 2000 две спирали два киловатта ну, хорошая по киловатту спираль ножки ну не шо, про, про или пластиковая какая-то полупластик ну, наверное советские запасы в Китае уже просто закостенили. ну китайский тут? шнур шнур какой блин меньше чем по-моему на том метр длины да метр и все ну, для китайцев это считаешь, что маховая сажень или даже косая. Ну, да. Больше они не могут померять. Так, что? Туда вот к нему. Да нет. А? Не хочу мало ли. Не тогда, потянет. Шо, на паузу тогда пойдем туда. Да пошли. Что там? Пошли в ту комнату. Пошли, Опа. Ну, вилки шить. Ну, естественно, ев европейские. Так, попробуем. Лампочка включается. Блин, я надеялся, что будет совсем тихий. Я а вам шумит, бля, там больше, чем старый. Так, она спиралька. О, это она. Ага, uh -huh. это еще не минимум бывает, а. Это может количество оборотов вентиля. А да нет, термостатуки. Mm -hmm. Снежинка. Ну, чичий терморегулятор. Uh -huh. на вторую. Хорошо. Uh -huh. ну, mm -hmm. Классно, да. Yeah? Хорошо, да. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Да, сегодня же это самое старая новогодняя херня. Сегодня я смотрю с утра добавили эту самую напруги. Ну, вот, достаточно прилично. Но все равно надо будет бороться, чтобы делали нам все таки 220 и было нормально. Ну, вот очередной этот самый. Очередную копию отсканировали, распечатали еще одну. Оригинал не дошло письмо тупо не приняли и почему-то оно на почте на почте пропало. пропало вот так вот работает с этими самыми с требованиями народа населения вот ну ничего вот мы отсканировали копия есть вот что собирали вот ближайшие соседи вот, значит... тоже на это самое. Просто... так ну все давай будем закругляться на эту тему так, все. Будем работать, греться. Все хорошо. Так, давай. Пока-пока. Угу. Будем с решеткой на вентиляторе разбираться. Подвижная написано. Угу. Так, ладно. Всем добра, тепла и света. Вот. Кто празднует со старым, новым гадом. Вот. Но лучше, конечно, никаких гадов ни старых, ни новых. Вот. А полетие круголетием. Пока-пока. Кто тем к тому же по, по тому же концу. А, тем же концом, по тому, по тому же, же месту. месту. Вот Сегодня у нас уже весна началась. Вот. Всего три. Ну, правда, с палкой пока, но уже кажется, очень тепло. Всем, как минимум, этого. Еще лучше плюс 25. Пока-пока.